Хотите знать, сколько стоит ваш голос в пользу Единой России? Цена вашего голоса всего полторы тысячи рублей. Не верите? Сейчас мы вам это докажем. Вчера самовыдвиженец Совет муниципального образования Смольнинская Наталья Кузьмина встретила в своем дворе агитатора от Единой России. Так ты возьми номер телефона просто, и все, а потом ты подъедешь туда, куда надо. Да, ты ты, ты же на велосипеде. Девушка, вы просто объясните сами, вот, что, что, о чем я еще речь да. Смотрите, все очень просто. Да. Здесь... Говорите. А вы где работаете? Я не работаю, я живу здесь. Просто можно? Подождите, пожалуйста. Да. Можно я кое-что посмотрю? Вот, просто очень похоже. На что? Показывайте. Похоже. Вас как зовут? Как вы думаете, что делает эта милая девушка? Она покупает голоса избирателей. Давайте послушаем аудиозапись, где эта же девушка по телефону рассказывает все подробности процедуры подкупа. Но, в смысле, ну, в смысле, подкупать? Вы же не подкупаете, вы же как бы мы же с вами. Ну, договор но, в смысле, так, что да. да. Но это понятно, что это договор, да. Но все равно это как считается подкуп. Есть... А я yes. вот его спрашивала просто, как вот там после голосования будет э, происходить, как они будут знать, что я проголосовала? Вот смотрите, все очень просто, я вам буду говорить, звоните 7 сентября, буду вас распределять по дню, то есть кто с утра, кто не с утра там и так далее, и с вами вместе буду выдвигаться к вашему избирательному участку. Uh -huh. То есть вы ходите, вы идете со мной, потом вы отправляетесь каждый голосовать, делать мне фотографию. А Паспорта как я буду делать рядом. фотографию? Вдруг мне там что-нибудь предъявится? И как вообще я могу Вы когда... Вам... Вы ходили за президента голосовать? Нет, не ходила. У вас в кабинке нет камер. Вообще нет камер. Вы в кабинке, когда проголосуете, поставите свои голоса, вы паспорт прикладываете к этой бюллетене, чтобы я убедилась, что влечусь на 5 наших кандидатов выбрали. Mm -hmm. Все, вы это фотографируете, вы выходите, потом приходите ко мне обратно, показываете мне, что вот вы действительно проголосовали. Я, я как только убедилась, что вы проголосовали, я вам вот просто облил ваш рублей. Uh -huh. То есть, все uh -huh. очень просто. Да, вам все указания будут 7-го, 8 -го сентября. Yeah. Ну, мы с вами будем выдвигаться, Седьмого 7-го я вас собираю, расписываю, поднюху, куда идет. А что там внизу-то получилось с этими соседями? Нет, я к ним не пошла, у меня тут другая проблема возникла, я встретила пыльную свершу. И действительно, ситуация очень интересная. Единая Россия – партия жуликов и воров. Желая удержаться в своих креслах, эти жулики маскируются под самого движенца, скупают за бесценных голоса избирателей, что является незаконным. Они чувствуют, что их время уже прошло. Они уже проигрывают нам. Подпишитесь на наш канал и распространите это видео. Присоединяйтесь к умному голосованию и 8 сентября голосуйте против Единой России.